Вот это тут, конечно, все светло. Я все слышала. Да, привет. Здравствуй. Ты, правда, не моя девушка, но все же там, кстати, это... Ладно, не беда. Подрастет еще. Мои глаза. А почему ты, собственно, без ботинок? Хотя я вроде тоже в носках, что? Я чего-то не знаю. Что ты делаешь? Не надо меня тут обвинять. Не смей. Наверное, какие-то неполадки. Вот именно, наверное, какие-то неполадки в электрощитовой, а не я виноват. Что ты сразу делаешь, говорит. Окей, я открою. Да я, у меня тоже руки есть. Извини, я не знаю, как это решить. В смысле? Значит, дверь ты смогла открыть, а электрощитовую починить нет? Как он здесь оказался? И правда, как же он здесь оказался? Я даже не знаю, он плохо выглядит. Да, надо его привести в чувство, это да. Все, Жек пришел. До свидания. Это буллинг, я буду жаловаться. Всегда так стрёмно выходить из этих коридоров фиг знает, где она. О, ты отстань от меня, если демон сатана и инквизиция. Что? Я все слышал. нет, не-не-не, кидайся. Гранаты кидает О, боевая женщина, боевая женщина. Это очень страшно. Очень. Меня дверь выпихнули, подстава. Подстава запереть. Ай! Меня порезали. Здрасте. Меня порезали. Собственно, это я бегу, мне надо бежать. Вам трудно дышать, что происходит? Не понимаю. Мне бы аптечку надо гонять в столовую. Ай, прилетело что-то. Дайте, пожалуйста, поесть. Это, ну все, я спать пошел. Сейчас на диванчик присяд. Я спать? Ты чего? Успокойся. Все, я сплю. До свидания. Аккуратно со светом. Как шибанет. Три. А это надо записать. Это. Наверное, какие-то неполадки в целой башке. О, тихо это Здравствуйте, до свидания Я это, не хочу с вами на свидание, нет Да? Ха. Ты думаешь, что я да? Вам трудно на... О, жесть, вам трудно дышать Жесть Этого я не ожидал Так, попробуем, попробуем, все равно попробуем 6, 9, 40 6, 9, 40 6, 9, 40 Твою ж мать 6940. Ебой Пошла нафиг Изыди. Нет, ну что? Оно меня нокнуло? Серьезно? Мадам, вы не опрохороняли ли? У меня 83 хп, ну, по идее, это победный, потому что, ну, что тут такого этого? Эээ, А3, давай без света, нафиг нам это электричество, мы и так справимся. А3, в прошлый раз прокатило, значит, и в этот прокатит. Д2, отлично, просто хорошо, просто хорошо, хорош, чел, хорош. 4, записывай сразу себе в лоб, на лоб, лучше, конечно, на тетрадку, на лоб не записывай, не отмоется потом, я пробовал, ну ты да, я тебя вижу, у меня есть глаза, в отличие от твоего сэмпая, оп, закрыть, 9, 4, 9, 4, 53, это я помню, спасибо не подходи ко мне, банки кидает. А, а все, а все, вам трудно дышать, но я выход нашел и все. А вот, кстати, наш главный герой такой, секси. на нас чем-то похож. Радостный такой. Слушай, паренек, тебе осталось жить ненадолго. Ты там этот, отправлен... Вот и все, вот и все. Да, мне тоже ржач на зима, он такой странный. А он был такой уверенный паренек, так. Да, мы почти все прошли. У нас осталось только две концовки. Жесть, я почти всю игру прошел. Я мазохист, хренов. Видео закончилось, но ты можешь посмотреть мое прошлое видео по сайкону сутока. Давай, куда?